В этом видео вы увидите, как легко и просто иметь заработок в интернете в 2023 году. Как вы видите, я в очередной раз проверила инвестиционный сайт на платежеспособность. Деньги мне поступили, плюс 122 тысячи рублей. Эти деньги я заработала за пару дней. Если вы хотите зарабатывать деньги на реальной схеме заработка и получать на свои кошельки и на карту такие же суммы и даже больше, то обязательно досмотрите данный вид заработка до конца. Желаю всем приятного просмотра.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 Зарабатывать деньги с вложениями мы можем на инвестициях от 140% до 500% за 69 часов, начисление прибыли каждые 10 минут. То есть, если вы инвестируете деньги, то через 10 минут вы можете сделать уже первый вывод денег. Также можно зарабатывать деньги без вложений на партнерской программе. Партнерская программа разделена на 3 статуса, 7 уровней в глубину. Каждому участнику при регистрации дается статус новичок. Чтобы получить статус профи, необходимо иметь общую сумму вкладов всех партнеров со всех уровней 20 тысяч рублей. Чтобы получить статус лидер, необходимо иметь общую сумму вкладов всех партнеров со всех уровней 50 тысяч рублей. Друзья, также в проекте есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, сегодня я буду инвестировать 30 тысяч рублей. Прибыль через 69 часов у меня составит 150 тысяч рублей. Статистика компании: участников на данный момент 12 815 человек. Проинвестировано более 37 миллионов рублей. Выплачено более 14 миллионов. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты топ-партнеров.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 60 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 130 тысяч. Друзья, заработала уже в этом проекте более 200 тысяч рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 12 тысяч рублей. На балансе у меня 122 тысячи. Друзья, сейчас давайте я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность.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 Захожу я на 10-й тарифный план, то есть 500% за 69 часов. Начисление прибыли каждые 10 минут. Платежную систему я выбираю PR, инвестируя 30 тысяч рублей. Прибыль через 69 часов у меня составит 150 тысяч рублей. А каждые 10 минут я буду получать по 362 рубля. Друзья, сейчас 30 тысяч рублей я переведу на данный пр кошелек и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, мой новый депозит на 30 тысяч рублей успешно создан. Друзья, также в этой компании есть бонус. За каждое ваше действие вам будет денежное вознаграждение от 10 рублей до 20 тысяч рублей. Ну а на этом я с вами прощаюсь, так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи, всем пока!